Всем привет дорогие друзья, сегодня в обзоре два новых аэрдропа. Первый Telegram бот второй платформа GLEM, раздача проходит на 100 тысяч человек и 30 тысяч. Шансы большие, принимайте участие, не пропускайте. Итак, стартуем бота, жмем Join Airdrop, подписка на два Телеграм, Инстаграм, YouTube. Теперь подписываемся на Twitter и делаем ретвит этого поста со своим комментарием, тегами трех друзей плюс Дополнительные теги. Это все я добавил вверху и внизу. Возвращаемся к боту. Жмем Submin Details. Вводим ваш юзернейм Telegram, символ сапока. Ссылка на ваш профиль Twitter. Юзернейм Instagram. И ссылка на ваш канал YouTube. Здесь указываем адрес кошелька Metamask. Монета сети Полигон. Платформа GLM. Проходим регистрацию или авторизовываемся, у кого есть аккаунт. Также напоминаю, если у вас был изменен аккаунт, и вы тут ничего не меняли, заходите в раздел Edit и проводите смену вашего юзернейма или ссылки на профиль аккаунта, который был изменен в социальной сети. Итак, по заданиям. Подписываемся на Twitter, делаем дворе ретвита, размещаем твит, подписка на 2 Telegram. Инстаграм. Указываем адрес кошелька Metamask сеть BSC. Подписываемся на канал YouTube. Здесь нужно скачать, установить приложение. Не забудьте сохранить ваш приватный кей, парольная фраза и код для 2FA. Сюда нужно ввести ваш UID. В приложении вверху будет баннер, нажмете, пролистаете там на вторую страницу, будет кнопка скопировать UID. Копируйте, вставляете сюда, все. Здесь можете приглашать друзей. Копируйте ссылку, раздавайте друзьям напрямую. Еще можно разместить готовые посты с ревссылкой в этих социальных сетях. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать включение при выходе моих новых видео. Всем пока.